Мороз и солнце. Ну, дальше. Чего замолчал? Мороз и солнце. Ну? Анастасия Павловна. Что? А вы когда-нибудь были в Казани? Нет. А что? Тогда почему моя мамка говорит, что вы сирота казанская? Ну, понимаешь? Это такое выражение. Так говорят про человека, у которого нет никаких родственников. Моя мама умерла, а кроме нее у меня никого нет. А отец тоже умер? Не знаю. Я его никогда не видела. Как это? Ну, видишь ли... Слушай, Демендеев, ты что сюда пришел? Вопросы задавать? Читай стихотворение. Мороз и солнце. День... Так, день какой? Вот какой сегодня день? 31 декабря. Это число. А день какой? За окнами какой день? Хороший. Правильно. Только не хороший, а чудесный. Давай дальше. Еще ты? Что делаешь? Что? Дремлешь, друг прелестный. Ты просто спишь. Ты выучил или не выучил? Выучил. Тогда читай. Так, давай вместе. Пора, красавица, проснись. Проснись. Открой, замкнутые негай взоры. Открой. Утренний Аврори звездой севера, что... Приснись. Явись. Явись. Ну вот, видишь, ты можешь, когда ...сохочешь. Иди обратно Скажи, я поставила тебе тройку. Дай поздравь от меня с Новым годом. Шапку на день. Спасибо. С Новым годом, Анастасия Павловна! надо купить а там глядишь туда-сюда уже двенадцать. настя угу. я вот думаю может галстук надеть я на фетки взял угу. коль а ну, может мы не поедем как не поедем да ты что? Ты только не злись. Я всю родню специально собрал на тебя посмотреть, а ты не поедем. Чего на меня смотреть? Как чего? Невеста ты мне или нет? Невеста. Может, ты и замуж за меня не собираешься? Собираюсь. Ну, тогда поехали. Ты меня любишь? Это здесь при чем? Ну, люблю. Обезну. Люблю. Тогда давай останемся. Давай. Настя, ну что здесь сидеть? Здесь телевизор не работает. А там елку нарядили, стол три дня готовили. А здесь что? Даже шампанского нет. Елка у меня есть. Правда, пластмассовая. Шампанское я купила. Вижу. Это наш первый Новый год. Ну, так вот мы его и встретим вдвоем. По-семейному. А завтра поедем. Ты куда? Куда-куда? За шампанским. Ой, теперь иди. наступающим и вас также Извините. А вы кто? А я разве не сказал? Нет. Я... Я по поводу... По поводу этого письма... Подожди. Я Павел. Деньги ты я не взял? Я говорю, деньги ты я не взял? Николай. Павел Лутович Брумель. Мой отец. Настя, может, тебя на минутку? На минуточку. Извините, я... Откуда он взялся? Он прочитал письмо. Какое письмо? Мамина не неотправленное. Ты же говорила, оно без адреса. Коля, я отправила его в газету, вы напечатали. Зачем? Неужели тебе непонятно? Почему понятно? Коля! Вот там нет даже фамилии. Да, да. Одно имя, Павел и Павел. Ну что это доказывает? Там есть вещи, о которых могли знать... Ты паспорт у него смотрела? Там есть вещи, о которых могли знать только два человека. Настя. Коля, он приехал, понимаешь, это все доказывает. Постой! Ищу чаю. Да. Спасибо. так ждала вашего письма. Правда? А я написал. Как только прочитал письмо в этой газете. Потом прочитал и разорвал. Думал, зачем обрадоваться спустя столько лет. Решил приехать. Я не хотел вас беспокоить. Думал, просто посмотрю и увидев. Но когда там увидел вас около школы, вы так похожи на Галю. Понял, что просто так отсюда не вред. Глупо, да? Нет. Это, это вовсе не глупо. Если бы вы знали, как я волновалась. Он Вдруг не напечатают, не прочтете. А может, у вас семья счастливая, дети? Не волнуйтесь. У меня никого нет. Представь себе, Сочи, море, пальм, Как сейчас помню, на мне были белые парусиновые брюки и точно такой же белый пиджак. Который ты порвал, когда лез через забор за цветами. Откуда ты знаешь? Письмо. Неужели тебе мама обо мне ничего не рассказывала? В детстве отчучилась, что нашла меня в капусте. А когда я выросла, только однажды сказала, твой отец... Очень хороший человек. Просто у нас с ним не сложилось. Да, не сложилось. Шесть дней я летал, как на крыльях. Строил невероятные глупости. А потом она просто села в поезд и уехала. Даже не попрощалась. Обычно так на юге поступают мужчины. А с другой стороны, что я мог ей предложить? Стать женой сыркача? Жить в тесном вагончике? Переезжать из города в город? Ты что, циркач? А, фокусник. Настоящий? Настоящий. Правда, сейчас на пенсии. Павел, можно без отчества. Настя, я деньги забыл. Пойду куплю шампанского по такому случаю. Не каждый день отцы объявляются. Ну, в смысле, находится Ну, приезжают. Ну и пошел. Стой. Теперь иди. А может к моей родни в райцентр, а? Заодно и познакомитесь. Вы же все-таки отец. Ну что, поедем? Вроде как неудобно. Да что там неудобно? Не кричи. А я не кричу. Я же вижу, вам поговорить охота. Столько лет не виделись. Ну так наговоритесь еще, вся жизнь впереди. Сегодня же Новый год. Ты же сама говорил по-семейному. Да я вроде не при параде для такого случая. А я вам галстук дам. У меня их дюжина. Ну что ж мы, с пустыми руками поедем. Ну зачем с пустыми? Вы пока наряжайтесь, а я к Федьке сгоняю. Ну едем. Едем. по-настоящему выложенная рубашка. А галстукой я завязывать так и не научился. Ты так красивый. Что? Ты второй человек в моей жизни. Кто это говорит? Первой была мама. Что с тобой? Я тебя расстроил? Ничего это я так. Просто я очень долго тебя ждала. С наступающим. Это дом одиннадцать? Одиннадцать. Ты Настя? Настя. Ну? Здравствуй, дочка. Вот, как говорится, и встретились. А ты что... не рада, а, а я к тебе, можно сказать, через полстраны, с самого Казахстана. Сначала на самолете, потом на поезде, потом на двух попутках. Может, и телеграмма не получала? Нет. Вот дают. Ну да, Новый год же. Давайте знакомиться. Павел Андреевич Ковешников. Летчик-космонавт, подполковник в отставке, отец Насти. Боль разноты. Люблю по-простому. Сослужается или родственник? Это мой отец. Не понял. Неувязочка наблюдается. Какая неувязочка? Ты Настя? Настя. Вот это письмо ты в газету посылала? Я. Просила откликнуться? Просила. Адрес оставляла? Оставляла. Так вот он я. Павел Андреевич Ковешников. Летчик-космонавт, подполковник в отставке. Твой отец. Павел? Павел? Мой отец? Твой отец. Юночка, здесь какое-то недоразумение. Конечно. Ты, наверное, что-то напутал. Нет, во-первых, перестаньте мне тыкать. Виноват. Во-вторых, я тоже Павел. Павел, Отвич, Брони. Я фокусник. И, между прочим, заслуженный работник культуры. Допустим. А в-третьих, ничего и не напутал. 29 лет назад, тебе и 29. Будет. Будет. Будет. Будет. Будет. Будет. Да, Будет. Вот. 29 лет назад, 14 июля. В пансионате Солнечный. Я познакомился с очаровательной женщиной по имени Галя. Матью этой девочки. Мы разговаривали за завтраком в нашей столовой. Потом между мной и Галей случился роман. Вследствие чего появился на свет Настя. О существовании, которое я не мог знать все эти годы. И не знал. Потому что у Гали не было моего адреса. Все? Все. Да ты садись. Ну, на твою канцелярию. Я тебе тоже отвечу канцелярией. Открываем мой военный билет И читаем запись от 2 июля 1968 года. Открываем, открываем, открываем. Читаем. За успешно выполненный тренировочный полет и смекалку, проявленную в внештатной ситуации, наградить капитана Ковешникова ПА знаком отличной боевой политической подготовки и предоставить ему внеочередной отпуск сроком на три недели. И, и подпись. Полковник Двойников. Пожалуйста. И что? А то, что уже 4 июля в белых парусиновых брюках и таком же белом пиджаке я сидел на балконе своего номера в пансионате солнечной и ел эскимо за 11 копеек, о чем имеется запись в моей курортной книжке. Могу предъявить. А вечером того же дня я танцевал танго с самой красивой девушкой на всем побережье. Ее звали Галя. Это была твоя мать. Муж? Жених, Коля. Ну, давай, жених. Знакомиться. Павел Андреевич. Ковешников. Летчик-космонавт. Подполковник в отставке. Как говорится, твой будущий тесть. Кто? Тесть. Что здесь происходит? Коля. И это Коля? Это кто? Это Павел. Еще один. Ну-ка, накинь Шубейку. Коля! Я говорю, накинь. Коля, только не здесь, пожалуйста. Я тебе сейчас все объясню. Давай объясняй, я жду. Понимаешь, он прочитал письмо и тоже утверждает что он твой отец да и ты ему веришь ну у него тоже все сходится что все все вот я же тебе показываю черным по белому написано дорогой павел это я раз пунктина солнечный но ну, это понятно два теперь набежная мы как-то вечером сгались там стояли мимо большой парусник проплывал три пиджак белый индийский спустя два года в поезде украли четыре Кафе-погребок, пили молочный коктейль. Пять. Что? Снулся? Кстати, я еще не видел твоих документов. Да пойми, ты невозможно найти человека только по имени. И 30 лет помнить все эти подробности невозможно. Но они же были влюблены. Кто? Мама и отец. 30 лет прошло, ты это понимаешь? Коля. Что? Ты меня любишь? Это здесь при чем? Ну, люблю. Обезну. Люблю. Значит, если я не выйду за тебя замуж, через 30 лет ты обо мне даже не вспомнишь? Как ты ухаживал за мной, как ты? 3 сентября на уроке чтения зашел в плащ через окно, поцеловал меня, и дети кричали «Ура!» Это совсем другое дело. Нет, Коля, не другое. Я не знаю, кто из них мой отец, но чувствую, что оба говорят правду. Настя! Я замерзла. А ну хватит! Сука ну разошлись! Сколько муждобоя мне здесь не хватало? Выкатывайтесь на улицу, там и деритесь! Я никуда не уйду! Я не собираюсь всего! Может вам помочь? Ой, не надо! Помолчи! Нет, ты видал, они не уйдут! А кто вас сюда звал? Тридцать лет где-то шарохались, а теперь как два черта из коробочки! Наче любите! Пизда! А что не так? Чего уставились? Коля, замолчи. Пусть говорит. Давай. Добивай, сынок. Ты спрашиваешь, кто меня сюда звал? Настя меня позвала. Так что не тебе меня судить. Не тебе решать. Тебя еще на свете не было, когда я с Юрой Гагарином волейбол играл. А если я в чем перед своей дочерью виноват, так в том, что не получил того письма тогда тридцать лет назад. Ты, дочка, только скажи, и я уйду. Припас, ведь ты что ли? От французских удара вам от бублика удара. Ведь пиусушкам будет нос А тебе высоко сидеть, далеко глядеть. Опа. А у тебя нет аппетита! А у кого нет аппетита, йод зеленка стриптоцит, и вернется аппетит. А это вот тебе, отец. Узнала. Я не спросил. А ты спросил? Я в глаза смотрел, я не в паспорт. Что-то не верится. Слушай, как тебя? Я, честно говоря, не ваше. Банн Андреевич Колешников, лётчик подполковник отставки отставке. Могу документы показать? На коме документы твои? Я, не я на почему уже не обращаюсь. А я... не ругайтесь, пожалуйста. Я вас очень прошу. Короче, я на такси... Назад в пансионат. Говорю, тут у вас девушка отдыхала. Гали, Галя. Ну, а там сидит такой красномордный администратор. Говорит, мы тут не адресные бюро. Сам разбирайся со своими. Короче, разобрался я с ним. Засветил ему между глаз. Вот как назло милиция. Выпустили только через два дня. А когда уж я добрался... На порт, мне говорят, все. Ушел твой белый теплоход. Ну что такое опоздать на свой корабль? Сама понимаешь. И спешали меня такие вот дела. А потом я устроился на сейнер коком. Ужели Гали тебе ничего обо мне не рассказывал? Я так и знал. Но подумал, что я просто не пришел. Тимминдиев, тебе чего? Это вам? Мама велела поздравить вас с Новым Годом и передать спасибо за тройку. Что это? Торт. Правда, я упал маленько. У вас там скользко. А вот к нему свечи. А еще говорят, что к вам батя приехал. Вот зашел посмотреть. Интересно все-таки. Так который же из них батя? Я? Я? Я лучше завтра зайду. А у вас что, и по фотографии все сходится? Ты им фотографию показывала? Нет. Разве ни у кого из вас нет маминой фотографии? Вот ведь мы гадаем, мы изнанку выборачиваемся. Ну, чего ж ты раньше не сказал? А ну-ка, дочка, неси фотографию. Сейчас разберемся. Неси. Ну, ладно, я-то с а вы о чем думали? А сейчас... Оля, я совсем забыла, ты же их увез. Куда я их увез? В центр Зачем? Увеличить и сделать мамин портрет. Когда? Ну, это тебе лучше знать, когда ты же их увез. Сел на свой трактор и увез. Вспомнил? Ну. Ну так езжай, привези их назад. Что, прямо сейчас? Ну да. Здесь же недалеко. Недалеко. Ну вот привези. Когда я пошел, иди. Значит, его Павла. Ему решили, что не вижу ничего смешного. А ты знаешь космонавта? Космонавт, космонавт. Шли в космос летал. Летал. Что-то я твоей фамилии не припомню. Это в каком же дом? В каком надо? И, между прочим, <смех> попрошу мне не тыкать. Ты же любишь по-простому, сам говорил. А твое лицо мне знакомо. Это не ты в новороссийске в кабаке народ веселил? Нет По-моему, ты фокуса показывал. Руми, ты же фокусник, заслуженный работник культуры. Мало ли на свете фокусник. Настюш, <смех> да, мне бы с дороги Конечно, я сейчас дам полотенце Кстати, уважаемый, ты все тут твердил про документы Вот мой документ Такой ничем не сотрешь Тут тебе и море, тут тебе и пальма, тут тебе и галя Все? Минуточка. Но здесь написано «Гагра-69». Ну и что? На да то, что это было не в Гаграх, а в Сочи. Мы с Галей познакомились в Сочи. Ты, может, в Сочи, а я в Гаграх. А ты? Ну? Вот. С 4 07. по 24 07. 1969 года. Пансионат Солнечный, город Ялта. Я знал. Я чувствовал. Чувствовал. Настя, теперь ты мне веришь? Теперь ты понимаешь, кто твой отец? Это было в Сочи. Я с твоей матерью познакомился в Сочи. Она ведь отдыхала в Сочи. Я не знаю. А я вам елочку привез. Боже мой, Коля, ты где был? Братья в центре. Ты где так напился? от фототелье. Ты же сама меня туда послала. Послала. Просили передать. Просили передать. Фотографии нет. Буду позже. А вы сейчас строй свободны? Можете со мной тут дойти через два дома? Я с Федькой поспорил, что у меня три тестя, А он не верит. Я ему говорю, пойдем покажу. Так что мы с вами на спор можем даже деньги зарабатывать. Коля. Что Опять сгонять куда-нибудь, в райцентр. А ведь я тебе почти поверил. Тебе почти. И ты, Дед Мороз, тоже очень жизненно плакал. Он ведь совсем не пьет. Хорошие вы ребята. Но только двое из вас врут. Коля, ты не понимаешь. Главное, они меня поняли. Дачу здесь решили себя устроить. Понятное дело, что еще нужно в старости? Да, отцы? Коля, выйди, выйди, пожалуйста. Приведи себя в порядок и елку верни на место. Во. Никому из вас не сказала, выйди. А мне сказала. Я-то выйду. Но вот войду ли я потом? Это большой вопрос. Я думаю, чем же я вас буду кормить? У меня же ничего нет. Как это ничего? Нашла мне твоя газета аж в Японии, в Якогаме. Спасибо ребятам, скинулись на билет. Самолет у меня до Владивостока. Ну, а там уж дальше было дело в технике. А А у меня не слезинки, ты знаешь. Вся выплакал. Я тут посчитал и ахнул. За мою жизнь я почистил и порезал 17 тонн луку. Сколько, сколько? 17 тонн? Ты столько весит первую ступень ракетного носителя. И вреда не забирайся. Ты ковешников пая и не подслушивай. Бери пример с Брумеля. Кстати, у меня тоже кое-что есть. Космическое питание. Борщ украинский. Бивстрогонов. Котлеты по-киевски. Мармелад в шоколаде. Да этой замазки только заклеивать. Сегодня у нас в праздничном новогоднем меню. Закуски. Охлаждение мидии под лимонным соусом. Рандю из птицы под соусом из ананаса и паприки. Горячие рыба с беконом, цыпленок по-южно-французски. А также десерт. Коктейль ананасовой глазурь. И блинчики с апельсиновым сиропом. Вопрос есть? Это с каких пор у нас на флоте так откармливают? С сегодняшнего дня обратки. А можно мне мармелад? Конечно. я не рекомендую тебе это. Слушай, дружи, что ты все время встреваешь, а? Ты вешаешь свои шарики и вешай. Я вешаю. Вот и вешай. Я вешаю. Вот. Кушай, дочка. Пока это фарикасе сварится. И неужели он будет работать? Обижаешь. Ну, конечно, это не шарики вешать, и не лучок строгать, но с техникой я на ты. Настя, где у нас тут в доме соль, а? Сейчас. Спасибо. Настя, где у нас в доме гирлянда? А, сейчас. Тебе помочь? Помоги. Настя, а где у нас в доме плоскогубцы? Ой, где ты были... А где? А, сейчас! Мужики! Есть предложение? Предлагаю объявить перемирие до утра. Если бы не Настя, кто знает, где мы встречали этот Новый год, посему... Предлагаю выпить за Настю. Прошу голосовать путем чоканья и выпивания. За Настю. За Настю. что уж ничему не удивлюсь, все прожил. Так-сяк, так, жизнь состоялась. А вот прочел письмо, и ты, как кипятком по спине, себя не обманешь, ничего не состоялось. Если бросил все, и как чумовой сюда примчался. Мама моя хорошо готовила, особенно борщ украинский. Я всех своих друзей на борщ приглашал. У нас была огромная квартира, в столовой стоял большой дубовый стол, а на нем висел абажур с бахромой. А почему в прошедшем времени сейчас нет этой квартиры? Квартиры есть, у меня там нет. А у меня никогда не было своей квартиры. Вот моя квартира. Тут и спальня, и гостиная, и абажур с бахромой. Но не жалею, не жалею. Прочел это письмо и подумал. Вот ведь, не бывает так, чтобы все зря. Куда эта дочка запропастилась? Пойду гляну. И я с тобой. Я тоже. Ну, что ты где пропадал? Мы же волнуемся. Mm -hmm. Mm -hmm. А это обращение американского президента к американскому народу. Спутник! А на русском ничего нет. Да. Вот ведь, да. А? Коля, где ты был? Мы же тебя все ждем! Елку посадил, шампанское купил. Замёрз. Простите меня все. Раздевайся немедленно в постель. Заболеет. Надо растереть. раздевать его. <связь> Быстрее. Давай, на тату. Рубашку. Осторожно. Рубашку. осторожно. Давай, Шиб. Ботинки Сейчас, Ой, Осторожно. Осторожно. Что ж я голым буду Новый год встречать? Ты так. О, а? Молодец. Может быть, его мочой растерили? Во. А нас учили растираться на холге в случае экстремального приземления. Чего ты предлагаешь? Помогаешь? Высирайте его! А? Настя! Теперь я тебя понимаю. Взглянули на меня Следила я за вами с грустью тайной Печаль туманила глаза Нахлынули воспоминания мельканули тени прежних дней И чувство нежного признания Воскресли в памяти моей Скажите, почему? почему? Нас с вами разлучили Зачем навек Ушли вы от меня Ведь знаю я Что вы меня любили Но вы ушли Скажите, почему Задумался. А где папы? Курят. Спорят, на кого из них я больше похожа. Спасибо тебе. За что? За то, что ты не поднял меня с фотографиями. Да ладно, что я не понимаю. Так ведь завтра... Завтра? Будет завтра. Руль подождите! <плодисменты> Руль подождите! Руль подождите! Настя! подождите! Настя! Ну хорошо, пусть так. Настя, сделай так. <свят> только пробили и исполняли этот фокус в первый разу. Все, Все. только право. Это У ничего не оказывающего. Проблемы и вопрос надо решать <свят> на генетическом уровне. <свят> вот, например, вы знаете, что хороший вестимулярный аппарат да, передается по наследству? Бред! Факт! Настя, <свят> Настя, иди сюда. Паша! Спокойно. Руки, ноги на ширину плеч. <свят> Работаем, Настя. Ну ты еще работаем! работаем, работаем, работаем, работаем, работаем, работаем, работаем, Паш, Паш. работаем, работаем! Нас! работаем, работаем. Ты вообще соображаешь? Ну, я просто хотел... Ничего, ничего, сейчас все пройдет. Куля, давай выйдем на воздух. Я сейчас. Сейчас как дал бы тебе. Это, ну правда, говорят, что у вас у космонавтов на центрифуге мозги отслаиваются. Почему? Потому что вы уже почти деды. Ну вот, с этой минуты мужикам курить только на крыльце. А тебе пить только сок. Слово предоставляется Николаю. Отцу нашего будущего внука. А я хотел бы внучку. А ты помолчи. Пожалуйста, Николай. Я красиво говорить не умею. Я ее просто поцелую, и она все поймет. А вам я хочу сказать, проспорил да. мне, Федька. У меня действительно три тестя. И все трое сидят за этим столом. В общем, может, это и по-старомодному. Но я прошу у вас троих руки вашей дочери. Вот. Ну что, отцы, какие будут соображения? Дело не шуточное. Надо подумать. Спиртным злоупотребляешь? Он совсем не пьет. Куришь но могу уросить? Придется. А жить где собираетесь? Здесь? Угу. Значит, своей жилплощади нет. Ну, пока здесь. Потом хочу дом построить. Да он хороший. Вы же не знаете. Он ради меня из города уехал. Живет здесь один. На краю села. Он целый год за мной ухаживает. Я его звала к себе переехать. А он говорит нет. Только после свадьбы. Ну что, я не против. Вообще-то я тоже. А я категорически за. Так ведь и и хватить может. Ну а когда свадьба? Мы думали на весенних каникулах. А чего тянуть-то? Жених есть, невеста в наличии, стол ломится. Родственников хотя а добавляй. Горько. Стой. А подарки со стороны родителей. За мной. Иду иду. Пропади ты пропадом. Это еще не все. Увидел я наконец станцию. Ну и стал заходить на стыковку. Чувствую мимо. Расходимся. Беру левее, у меня крен. Стал выравнивать. Выравнивай, выравнивай, выравнивай, выровнял. Заближаемся. Вижу, скорость у меня выше предельной, а расстояние вот критическое. Включаю двигатели торможения. И тут неожиданно наступает это разгерметизация. Мне стучат в иллюминатор, показывают на часы. но ну, это значит, время пошло. Все. Стоп. Но я... Кто тебе в открытом космосе постучал в иллюминатор? Кто постучал? Это я спрашиваю, кто? Куда? В иллюминатор. Где? В космосе. Ты летал или не летал, Паш? Скажи правду. Тут все свои. Ну не летал. <ролевый> <ролевый> ну! если если не меня! Даже в таком состоянии сейчас в кабину посадить, я ракету с закрытыми глазами подниму. Что, прямо с закрытыми? А ты что, не веришь? Сейчас. Работаем. Работаем, работаем, работаем. Внимание. Внимание, внимание, внимание. Готовы. Вот это кнопка связи с центром управления. Вот это подключение к бортовому питанию. А здесь? Кислородный переходник. А вот это? Система охлаждения. А здесь? Солнечные батареи, телеметрия и стыковочный узел. А вот это что? А вот это, Коль, лучше не трогать. Это система аварийного выброса. Так. А такая маленькая зелененькая кнопочка, на которую я только сейчас нажал. Зачем ты это сделал? Ты запустил первый двигатель, остановить его теперь невозможно. Что это? Нормальная вибрация. Сейчас отключится наземное питание. Есть. Ты что делаешь-то? Сам виноват. Не знаешь, что за кнопка. Не нажимай. Коля, пристегни Настю себя. Выполняй все мои команды. Ключ на старт. Где? Слева. Запустить кислородную подачу. Чего запустить? Кнопку седьмую нажми. Отошла первая камень мачта. Вы еще ещё к нему привязал. Темные вы люди. Вы когда-нибудь слово прогресс слыхали? Это же специальный поплавок для ночной ловли. Рыба клюнет, лампочка сгорится. Сейчас же день. А кто ее, знает? Может, она на самой ночи не клюнет? Тише вы. Всю рыбу распугаете. Я в Японии вообще без поплавков ловил. В магазине? Сам ты в магазине. Это мое место, я здесь прикормил. Угу. Ну вот, а? теперь развязывай. Тоже хороший, Клюет, клюет. У меня лампочка сгорела. Давай развязывай. Дай очки. Свои надо носить. Ну тогда пусть флопастик развязывает, ему не привыкать. Ну, тише, тише. Павлика разбудите. Надо же, прижилась. with you. Тихо. Тихо. стаканчик.